Слушайте радио «Болткома». Утро на «Болткоме». Ох, не уйдем мы далеко от, действительно, проблем финансовых. И поговорим сейчас с... Мы с руководителем Стейт Гуру Латвии Александром Межапуке. Здравствуйте, добрый утро. день. Добрый день. Аликвик Александр Шунин вместе с вами. Ну и, может быть, несколько слов о том, чем занимается Стейт Гуру, которую вы представляете. Стейт Гуру это компания коллективного финансирования проектов под развитие или под залог недвижимого имущества. Компания по сути занимается ныне очень современным видом финансирования, это по-английски краудфандинг, по-русски я думаю это можно назвать коллективным финансированием. Это способ инвестиций или привлечения капитала, который позволяет, например, под проект привлечь средства не от одного финансирующего лица, а собрать у так называемой толпы. Это могут быть 100 человек, 1000 человек, 5000 человек. А в чем преимущество? Ну да, просто обычно краундфандинговая платформа, туда закидываешь какую-то идею, собираешь деньги под свой проект, но ну, обещаешь там, не знаю, условно какой-то значок, наклейку, ну какую-то часть продукта. И все, это не имеет отношения к недвижимости и залогу у вас, мы так понимаем, несколько иначе. Смотрите, есть... Достаточно много разных видов краудфандинга, и их можно разделить на несколько категорий. Часть краудфандинга – это так называемый социальный краудфандинг. Это могут собираться средства на пожертвования, на не знаю, выпуск нового музыкального альбома, на помощь артистам, на политические кампании точно так же. Есть вид краудфандинга, о котором вы говорите, это зачастую финансирование каких-то стартапов, то есть это деньги представляются как акционерный капитал, за который что-то обещается. Это очень рискованный продукт и, скажем так, вероятность получения назад как инвестиций, так и какой-то прибыли, она достаточно рискованна. То, чем мы занимаемся, это чуть другой вид краудфандинга, на нашей платформе, например, приходит заемщик, хочет построить дом в Марупа. То есть у него есть 30% своих средств, у него есть земля, которую он готов заложить, и 70% например, от строительных расходов привлекается через краудфандинг. То есть в данном случае как раз-таки краудфандинговые средства, собранные на платформе State Guru, предоставляются под конкретный залог и именно недвижимости. А в чем тогда профит, вот выгода тех людей, которые участвуют в этом в сборе средств? Они фактически предоставляют займ. Они фактически предоставляют 50-100 тысяч евро, все по-разному, на конкретный проект, где описаны, какой будет залог, какая процентная ставка, как часто она будет платиться, раз в месяц, раз в квартал, сколько средств, например, от стоимости залога будет доставляться. Это никогда не бывает сто процентов. То есть, если человек закладывает участок стоимостью 100 тысяч евро, то мы ему позволяем на платформе собрать, например, только 50 тысяч евро, соответственно, повышая безопасность данных инвестиций. И как эти инвестиции, эти вложения инвесторы получают обратно? Два способа, точнее, два вида. либо их выплачивает обратно заемщик, то есть, либо он продал недвижимость, либо закончился срок займа, и он, например, рефинансировал это в банке, уже готовый построенный проект, либо это были доходы из другого бизнеса, он просто выплатил займ. Второй вид на нашей платформе есть так называемый вторичный рынок, где каждый инвестор может свои вложенные 50-100 евро выставить на платформу, и их может купить другой инвестор, который получит уже в конце проекта. Uh -huh. А каковы риски для инвесторов в, в, в, в, этом, в этом бизнесе? Без рисковых инвестиций не бывает, тут абсолютно uh -huh. правы. И... В любом бизнесе и также в развитии недвижимости есть риски, то есть проект а, может быть не закончен, то есть может измениться рынок. В таком случае начинается взыск залога, который продается с аукциона, и инвесторам возвращаются средства. Скажем так, на данный момент у нас, по-моему, из всех средств, которые были выданы на нашей платформе, это более 500 миллионов евро, потерянная основная сумма это десятые процента, то есть это очень маленькая сумма. Но, конечно, да, риск, риск он всегда присутствует, то есть вы выдаете средства под достаточно высокую ставку, это исторически это около 11 процентов, соответственно, вы должны понимать, что есть риски, то есть это вы не вкладываете деньги на депозит, где риски значительно меньше, но и ставка по депозиту будет стоит в 10 раз меньше. Ну, где риск, там должно быть, конечно, строгое регулирование. Как контролируется подобная платформа? Кем, кто обеспечивает всю эту законность. Не знаю, опять же, оценка участников, как происходит. Видите, краудфандинг это очень молодой вид финансирования. А, скажем так, другие отрасли финансирования они развивались столетиями, и, соответственно, развивалось регулирование. В краудфандинге о регулировании задумались пять лет назад на европейском уровне, начали разрабатывать общую регулу, как должен работать краудфандинг, как должен он регулироваться, кто за ним должен смотреть. И этот закон был принят в прошлом году. В этом году уже, также и в Латвии, большинство платформ уже начали подавать заявки на получение лицензий И до конца этого года, я думаю, большинство платформ, работающих на рынке, будут лицензированы. Если мы говорим об estate guru, мы, что сказать, основоположники многих процедур того, как должен работать именно краудфандинг в сфере недвижимости. И наши коллеги участвуют в большой именно... Работе по разработке нормативных актов с этим связанным. То есть сейчас у нас есть лицензия от Литовского банка. Литовцы по лицензированию были впереди всех. Они правовые акты приняли еще до Европейского союза и придумали всю систему контроля. То есть у нас есть литовская лицензия также. Ну, а как технически это происходит, вот у человека есть какие-то свободные денежные средства, он не впрочь их вложить, инвестировать, каким образом ему это сделать? Человек заходит на наш сайт, это estateguru.co, ему надо зарегистрироваться, пройти верификацию, соответственно, со всеми документами, зарегистрироваться на платформе и тогда он получает возможность на платформу перевести ту сумму средств, которую он готов вложить. Далее, опять же, есть два вида. То есть на платформу ежедневно выходят новые проекты, под которые собираются средства. Соответственно, он либо может вручную выбирать проекты, он может зайти в каждый проект, посмотреть это, не знаю, офисное здание в Таллине или строительство многоквартирного дома в Мару. Он может посмотреть оценку недвижимого имущества, какой вообще план, то есть что хотят с ним сделать, все условия, как, будет, как будут возвращаться средства. И тогда уже принять свое взвешенное решение, в какой из проектов вложить. Второй вариант, у нас работает система, называется «Автоинвест», где... Все то же самое, только вы можете настроить, чтобы это происходило автоматически. Вы выставляете фильтры, например, в каких странах, может быть, вы хотите только в Латвии инвестировать или только в Германии, то есть до каких сумм, в какие виды проектов. Вы настраиваете очень много фильтров и говорите, что вот, например, столько-то, такую то сумму от своих вложений, платформа инвестирует автоматически. Можно ли... Да, во-первых, вопрос, у всех ли проектов одинаковый процент? То есть, если так, что где-то по одному более выгодные, по другому менее. У всех проектов разная процентная ставка. И это связано с оценкой рисков данного проекта. То есть, если заемщик, например, закладывает квартиру 50 квадратных метров в центре Риги, ставка будет достаточно низкая, это может быть ставка 7-8%. Это связано с тем, что в случае невозврата займа, это залог, который очень быстро, очень легко продается через всю судебно-правовую систему, и поэтому риски меньше. Если это, например, просто земельный участок закладывается, на котором только разработан проект, ставка зачастую будет больше 10%. Потому что земельные участки, исторически, они продаются дольше, а сумма, за которую они продаются, она могут, может варьировать. То есть, если квартир продаются десятки тысяч в год, то, соответственно, и проще оценить. Участков продается значительно меньше. А есть ли какая-то разница, например, у офисного и жилья, жилого жилья? То есть, вот, какие проекты более выгодные? Сложно сказать, что именно более выгодно. Это ну, вы сказали, что земельные да. участки угу. дольше продаются, что касается уже построенного, есть ли какие-то тенденции, не знаю, может быть, моды, если хотите, или окружающая действительность оказывает некое влияние, какие проекты выходят на первый план. Ну, скажем, некоторое время назад, когда начался ковид, мы с коллегой общались с представителями вот, именно. Сферы недвижимости, и они сказали, что раскуплены все небольшие, ну, рядные, скажем, дома, небольшие э, тоже э, постройки с, э, с участками вокруг Риги. Mm -hmm. да, Ну, то есть была вот такая да, вот тенденция, да, мода. Да. Все выезжали из города, чтобы можно было где-то проветриться. Вот. Вопрос в этом. Что сейчас является более ходовым, более выгодным? Смотрите. Если мы говорим о том, как быстро можно продать, понятно, чем меньше объект, чем он дешевле, тем больше круг людей, имеющих возможность его купить, соответственно, его проще продать. Чем это больше объект, если мы говорим об офисном здании, то стоимость этого объекта – это миллионы евро, соответственно, круг покупателей меньше. Но мы видим по всей статистике за предыдущие года именно рынок инвестиционных объектов в Латвии он очень активно растет. И если мы сейчас посмотрим, то в Латвии последние пять лет практически не строилось офисных зданий. Это началось год-два назад. То есть точно так же на коммерческие объекты есть и высокий спрос, потому что объективно, если мы сравним рынок офисов Риги, Вильнюс, Таллина, у нас на душу населения намного меньше современных офисных площадей. А можно ли, например, вкладывать деньги периодически? То есть вот ну, получается, что я захожу вот в этом месяце вложил какую-то сумму, через месяц еще, еще, еще, еще. Я бы сказал нужно. То есть и нужно, и не обязательно это эстет-гуру. То есть, если мы говорим об инвестировании как таковом, то мое мнение такое, что с 18 лет, и чем раньше вы начнете ежемесячно, даже если это будет по 50 евро инвестировать в разные продукты, то по прошествии лет у вас уже будет капитал, который будет работать на вас. Поэтому у нас, именно на нашей платформе, мы очень четко видим тенденцию, где люди действительно они вкладывают ежемесячно. Это не единоразовая инвестиция, это действительно человек может 100 евро, может 200, есть люди, которые десятки тысяч ежемесячно вкладывают. Есть какой-то порог входа? 50 евро. То есть у нас минимальный порог в один проект вы можете вложить 50 евро. То есть, Вся суть краудфандинга, и почему он настолько популярен, чтобы дать доступ намного большему кругу людей к инвестициям? Потому что инвестиции это не должен быть дел, не знаю, миллионеров или банкиров? Ну, предположим, у кого-то есть вот лишний полтинник вложить, стать инвестором, вступить в клуб миллионеров через какое-то время, а а, такие благородные мечты. Как, в принципе, это происходит? Я перечисляю деньги, перевожу на счет, ну, скажем, пускай это будет ваша да. платформа. А у меня есть какой-то отдельный кабинет, я слежу, как меняется вот эта вложенная сумма в реальном времени или по прошествии какого-то времени, я могу посмотреть, М мои 50 стали там 51 евро или 49 девять. У вас действительно есть, по сути, свой кабинет, как и в интернет-банке, то есть вы видите все движение средств, то есть вы вложили в конкретный проект, вы видите, когда максимальный срок, когда должен заемщик вернуть средства, какой прогнозируется ваш доход, сколько вы получили уже до этого, да, это все, все очень наглядно, очень просто и… Как раз таки система для того и построена, что даже если это у вас 100 инвестиций, это все равно все очень наглядно и очень просто. Здесь параллельно можно вкладываться, ну, на, на вашем сайте выбираешь проекты, которые тебе кажутся привлекательными, либо по картинке, либо по цифрам, кто как. Считают, да, да, да, и явно. перечисляешь. Лучше, а, лучше по цифрам, чем по картинке. Вне всяких сомнений. А есть ли какая-то разница, можно ли оценить, кто более активен? Платформа, если не ошибаюсь, действуют не только на рынке Латвии, но как минимум Балтия, эстонцы, литовцы, латвийцы. Как можно нас сравнить? Это очень хороший вопрос и по-моему должна быть больная тема в нашей стране. Мы все время следим за тенденциями на платформе. И здесь очень просто. Эстонцы там, на протяжении последних многих лет, они впереди всех. То есть эстонцы на платформе из трех прибалтийских стран вкладывают в сумме больше, чем Литва и Латвия вместе взятые. Дальше идет Литва. Литовцы вкладывают в три раза больше, чем латыши. Действительно, это огромнейшая разница. И это мы смотрим как и по общему объему вложений, так и если мы посмотрим на каждого отдельно взятого человека. То есть, к примеру, эстонцы, опять же, на первом месте, литовцы на одного человека, если берем, где-то на 30% меньше, чем эстонцы, Латвия, 50% вот на одного взятого отдельного человека, чем Эстония. Вы проводили э, анализ, с чем это связано? Это ну, исторические какие-то, не знаю, страхи потерять деньги, и лучше вот в кубушечке свое, в кармане где-то там, в диване спрятанное, э, нет культуры, какие-то другие причины, которые нас так разительно отличают даже от соседей? Именно эти причины, которые вы назвали, то есть действительно в Латвии очень… Прошу да. прощения, Олег, к твоей реплике предыдущего гостя, кто тут финансовый Мы... аналитик? Кто тут финансовый ну, аналитик? Ну, вот прям... только что и прозвучало. Вот а я молодец. Угу. Извините, такая... радиотроль. А, па... Пауза самолюбования. Знаете, как э, очень понравилась история. Недавно обсуждал с эстонцами. У нас компания быстро растет. И мы так с руководством иногда обсуждаем некоторые интервью, набираем новых сотрудников. И мы недавно наняли очень молодого сотрудника, 18 лет, эстонца, и у него вопрос на интервью. Скажи, а у тебя есть инвестиционный портфель, он говорит, большими глазами смотрит на коллег и говорит, а почему вы спрашиваете, как может не быть у меня в 18 лет инвестиционного портфеля, я там с обедов по чуть-чуть уже давно коплю и вкладываю, 18 лет. В Латвии люди об инвестициях задумываются намного позже, у нас очень слабая именно культура и, я бы сказал, абсолютно элементарная житейская финансовая грамотность людей. То есть в Латвии человек, он вначале пойдет, купит телевизор или новую машину, а только потом задумается об инвестициях. А зачастую он еще и это купит, взяв достаточно дорогой кредит по высокие проценты. А надо... И хотелось бы, чтобы люди делали наоборот. То есть, если вы элементарно посчитаете, если человек в 18 лет начнет откладывать по 50 евро в месяц, а на сегодня 50 евро в месяц, я думаю, для студента по нынешним ценам это одна вечеринка, которую можно пропустить, то к 30 годам, даже если эти деньги будут вложены под 5% годовых будут приносить, то к 30 годам у него уже 10 тысяч евро из которых практически 3000 евро он не вкладывал, это уже деньги сами заработали. Если мы всю эту формулу растянем до пенсии, и понятно, что вы, увеличивая свое благосостояние и заработок будете от 50 евро в месяц уходить к 100, к 200, то к 50 годам у вас уже действительно серьезный капитал, который работает на вас. И... Это подход эстонцев, это подход… тот то -то -то самый пассивный доход, в принципе. Именно так, именно так. То есть лучше вначале вложить, чем потратить, чем купить телевизор, не знаю, больше на 10 дюймов, без которого вы можете сегодня обойтись. А через 10 лет этот капитал уже сам вам будет покупать этот телевизор. Чем отличается Эстейн вот от э, других подобных проектов и вот насколько вы являетесь ну, лидерами в своей категории? Сложно сказать, являемся мы лидерами, это сложное определение, но в нашей конкретной нише это финансирование под залог недвижимости, как минимум в Прибалтике мы являемся крупнейшими по объемам и на самом деле для нас это не так важно это вторичный показатель то есть это выходит из того что наш ценности компании это абсолютно прозрачность и честность то есть зайдя на наш сайт вы можете посмотреть абсолютно всю статистику вы можете скачать историю всех займов с начала открытия компании то есть это все показано это все видно и да, это приводит к тому, что наши клиенты нам доверяют, они понимают принципы работы, они ценят э, эту прозрачность и таким образом, ну, да, на сегодняшний день, я думаю, в краудфандинге недвижимого имущества мы в Прибалтике крупнейшие. Угу. Если кто-то… Мы верим в то, что не, не если обязательно, послушав наш эфир, многие задумываются, стоит ли покупать новый iPhone или вложить полтинник или сто евро в свое будущее. Какую рекомендацию вы можете дать, что может быть выгоднее, какая ставка лучше сработает, вложить кому-то в жилье или в офисное здание, может быть, какие-то производственные помещения. То есть то, что будет работать под аренду и приносить прибыль. Да, и в какой стране? Да, это очень сложный вопрос. Мы, как сотрудники инвестиционных компаний, не имеем права просто давать рекомендации, поэтому тут вопрос… Давайте как-то аккуратненько да, обойдем. Есть, если, мы смотрим, если мы смотрим между айфоном и инвестициями ответ очевиден – инвестиция. Если мы смотрим на тенденции рынка недвижимого имущества, то сейчас очень сильно рынок меняется. Вначале рынок начал меняться с наступлением ковида, а сейчас мы видим, что значительно вырастает стоимость всех строительных материалов, стоимость строительства сильно растет, и однозначно будет инфляция во всех сферах, связанных с недвижимостью, и стоимость объектов будет расти. И, и сложно сказать, это будут расти больше офисы или квартиры, это уже предпочтение каждого отдельного человека, но каких-то предпосылок к тому, что через год дом частный можно будет построить в два раза дешевле, я не вижу. Металл растет, утеплительные материалы растет, то есть все, все материалы растут. Хорошо, тогда я немного переформулирую вопрос. Взять э, латвийский рынок. Мы начали наш эфир mm -hmm. с того, что э, ос, э, ощущается дефицит офисных зданий, особенно категории А. Такого же дефицита на рынке жилья нет? Есть. Есть. Мы видим очень большой дефицит жилья. Какого? Мы, э, частные дома, квартиры. Рядные дома, земельные участки под застройку. Но а. это вы сейчас перечисляете вообще все рубрики на ССЛВ. Все рубрики на ССЛВ. На все рубрики, если вы посмотрите, выбор крайне мал. И очереди, действительно есть очереди у крупных, известных застройщиков. Они уже начинают резервации, даже не начав копать на площадке. Если мы посмотрим, 5 лет назад такого не было. Соответственно, было большое предложение, человек мог прийти в построенный дом, выбрать квартиру, которая ему нравится. Соответственно, было достаточно большой объем предложения на рынке. Сегодня большинство людей покупают резервацию на начале стройки. И это очень четко говорит о том, что предложение ограничено. – Есть какой-то ценовой сегмент? потому что с другой стороны, достаточно пройти по Юрмале, посмотреть вот, пустые окна новостроек, и приходит мысль, ну, либо жильцы не приехали из России, либо эти квартиры не распроданы. Юрмала – это вот очень частный нишевый рынок, который живет своей отдельной жизнью. Вы правы, что очень много квартир в Юрмале покупаются. Не резидентами покупались. И, соответственно, да, окна будут пусты. Но если мы смотрим на, ры... на рынок Риги, где mm. основной спрос... Sie посмотрите, как разделен весь сегмент жилья в Риге. Большинство домов — это дома советской постройки. Если посмотреть статистику, то, грубо говоря, с 50 -го года по независимость в Латвии построено было... Если я не ошибаюсь, около 14 тысяч многоквартирных жилых домов. А за последние 30 лет было построено, бы совраде, 25 две тысячи домов. Соответственно, у тех домов, которые были построены в советское время, заканчивается срок службы, это совершенно нормально, то есть все вещи устаревают. И это сотни тысяч людей, которым надо будет менять жилье. То есть это огромные перспективы, но и проблема и перспективы. И проблема и перспективы. Прям рубрика такая. <связывая> проблема <связывая> и перспективы. <связывая> Времени умалимо, у нас заканчивается. <связывая> Очень <связывая> быстро последний вопрос, последний ответ, касаемо тенденции, опять же, на рынке жилья. По каким-то, по анализу, по статистике, вы заметили, идет ли речь об уплотнении или, наоборот, такая центробежная сила по-прежнему? Я имею в виду. Кризис, все дорожает, в том числе коммунальные платежи. Люди стали селиться вместе или по-прежнему предпочитают отдельное существование? Люди предпочитают новые энергоэффективные дома. Если пять лет назад на энергоэффективность нового здания никто не обращал внимания, то сегодняшний покупатель уже смотрит, это А-класс, Б-класс, то есть люди действительно считают, сколько в месяц будет стоить отопление. И опять же мы проводили расчеты, то есть мы можем взять квартиру в панельном доме, 50 квадратных метров, и такую же квартиру в новом доме. В новом доме в сумме коммунальный и кредитный платеж будет столько же, как и в старом. Спасибо за быстрый краткий ответ. С нами был Александр Межа Пути, руководитель платформы для инвестиций Эстейт Гуру Латвии. Огромное спасибо. Спасибо. Радио